Ботокс прекрасный способ профилактики морщин, когда они у вас уже образовались. Там помимо ботокса нужно еще что-то уже придумать. А есть золотой стандарт косметологии, пока еще ничего нового не придумали. Профилактика морщин: в первую очередь не жрать сладкое, мучное и продукты животного происхождения, не пить алкоголь, не курить. Все. Это испытание. Мы то есть все плохое плохо, все хорошее там брокколи, яблоки, все хорошо, правильно, да? Ничего, америке не открыл ни разу, да? Вот самый лучший подарок, который вы можете себе сделать в возрасте там 25-30 лет, это убрать из своей квартиры сахар вообще, в принципе. У вас никогда не будет морщин вокруг глаз, обещаю. Мороженое тоже нельзя, там тоже сахар. Скрытый сахар, находить прям ищейку включать где тут скрыто в йогурте сахар выбросить чертовой матери йогурт. вот такие вещи и а, это очень сильно вас омолодит профилактика мимический мимическая мышца она складывается складывает кожу чтобы кожа не складывалась ботулинотерапии применяется и запомните что ботокс придуман не для старых пердунья, а для деток страдающих детским церебральным параличом применяется с 1970 года то есть на протяжении уже почти 60 лет в педиатрической практике а все остальные вот эти вот э, пляски с бубнами вокруг э, страшного когнитивного там поражения мозгов и все остального, окей, э, говорите об этом своим заклятым подружкам, пусть они ходят страшные. Я 30, 30 с лишним, вот мне 53 года, я с 30 лет на ботулинотерапии и очень э, довольна результатами. Что касается третьего правила, первое правило это еда, второе правило профилактика и третье правило это пилинги. Пилинги если тебе больше 29 лет 30 ты регулярно должна делать сама, не надо ходить к косметологу, чтобы делать пилинг и не путайте пилинг со скрабом то есть когда взяла мочалку, натерла себе лицо или там какой-то купила штуку, а там внутри какие-то полиэтиленовые частички, это скраб это механическое повреждение кожи и поверхностного слоя защитного не уверена в том что это прикольно честно ну хорошо если это на тело там на попу куда-то так вместо мочалки на лицо это совершенно излишняя а, штука а вот химический пилинг который делается не для того чтобы сжечь вашу кожу превратить вас в птицу феникс нет совершенно не для этого это уже профессиональные вещи и мы знаем когда их делать в определенную фазу там и так далее а для того, чтобы простимулировать, то есть это молочная кислота, пожалуйста, вам всем в помощь, азелаиновая кислота, салициловая кислота, в любых версиях, на Wildberry купила и в небольшой в небольшой экспозиционной дозе, то есть нанесла минуточку, подержала, не успела даже там сильно тебя все это пощипать, смыла, унесла любой увлажняющий крем или крем после бритья, замечательно. Делать можно достаточно часто, 2-3 раза в неделю, если вы вот вас такой лайтовый в этом варианте можно делать курсом, можно делать все время, ну тогда два раза в месяц, да, чтобы стимулировать базальную мембрану, вырабатывать новые меланоциты. Ой, что я сказала, кератиноциты. Сейчас тут заговорюсь. А, скажите, пожалуйста, вы вот упомянули о пилингах смываемых, а если использовать э, сыворотку с какой-то определенной подходящей тебе кислотой, там практически на ежедневной основе, если кожа это подходит, это нормальный путь или путь не туда? Ну, он просто менее эффективный. А, будет, да? менее... То есть, знаешь, это как витамин С принимать в дозе 10 миллиграмм. Ну и чё? Чё пила, чё не пила, не поняла. Ничего. Он скорее будет как антиоксидант работать или легкую влажнялка. А стимулировать вряд ли там что-то простимулирует. на что пощипала. Если mm -hmm. он вас щипит прямо, это что такое щипят? Это среагировала клетка Лангерганса это эти нервные окончания, окончаний, сторожевая клетка, сказала, вау, ребята, нас жгут. И запустился раскат реакции какой-то, да? Вот это может быть вообще кефир, сметан. Вот с этой точки зрения молочные продукты я приветствую, но только учтите, они могут так сжечь, мало не покажется. То есть это тоже должно быть до первого пощипывания. Потом сразу смываем еще.